В данном уроке мы рассмотрим первую формацию, которая присутствует в роботе. Это формация, разворотная формация, двойная вершина. И симметричное двойное дно. Двойная вершина это формация, на основе которой мы входим в шорт. А двойное дно зеркальная формация, на основе которой мы будем открывать длинную позицию. Мы рассмотрим, как выглядит эта формация на графике. Потому что нам нужно эти формации уметь найти, не только должен делать робот. Это методика входа. И выставление стопов и профит. То есть это важно для того, чтобы вам подбирать и менять параметры робота. Потому что робот это готовый инструмент для автоматизации вашей торговли. Но настроить его на прибыльную торговлю вы должны самостоять. Для этого вам потребуется некие знания основ технического анализа. Вы должны понимать, почему формация образуется, ее причины и почему она приводит к развороту некой тенденции. Давайте посмотрим это все на терминале Quick. Мы рассмотрим формацию двойная вершина. Двойное дно это формация, которая образуется абсолютно зеркально. И мы не будем дублировать и рассматривать ее тоже. У нас на графике нанесена зона. Вот две линии это образует зону сопротивления. Как наносить зону и ее методики не входит в данный курс. Это отдельная тема. Эту тему мы рассматриваем также, в частности, в курсе по техническому анализу. Очень много об этом информации. Для робота важно, чтобы вы задали ему параметры и задали уровень, относительно которого вы хотите данную информацию рассматривать, чтобы она отработала. Это уровни, это зоны. Должны быть важные какие-то зоны. Это может быть High и Low вчерашнего дня. Это может быть какой-то глобальный разворот. Это может быть какой-то уровень, относительно которого уже 2-3 раза рынок, в который уже ударился. Но самое важное, чтобы это был важный, психологически важный уровень. Что значит психологически важный? Это значит, что в этом формировании этого уровня поучаствовало достаточно большое количество трейдеров. Уровень это важен и разворот относительно такого уровня может привести к достаточно неплохому ценовому движению, который мы и хотим поймать и который мы хотим автоматизировать. То есть у вас два варианта. Вы заходите в позицию, выставляете стоп профит. И либо вы срабатываете по стопу, а стоп у вас всегда короче профита, либо закрываетесь по профиту. Если вероятность срабатывания стопа и профита у вас будет даже 50 на 50, то за счет того, что профит у вас стоит дальше, чем стоп, вы будете в плюсе. Задача минимум – это добиться хотя бы 50% на вероятности входа. Естественно, на основе формаций вы должны добиваться не 50%, а 60-70% вероятности положительного исхода. Плюс тому, что еще увеличивается, у вас профит больше стопа, вы должны непременно быть в плюсе. То есть вот ваша задача, и вам нужно просто четко следовать определенной стратегии, как формируется двойная вершина. Мы подходим к уровню, к зоне, которую мы задали, и появление свечи, которая ударяется в нашу зону. В данном случае, как помните, еще в начале. Мы рассматривали свечу, которая имела вот длинную верхнюю тень. Конечно, такая свеча предпочтительна для появления формации, для того чтобы рынок потом откатился. Если данная свеча ударилась в зону, и эта свеча сразу закрывается, закрывается черной свечой, то есть закрытие ниже открытия, то это один из сигналов на вход в шорт. Это сигнал, двойная вершина. Если эта свеча, например, белая, или доджи. Вот смотрите, как пример, вот чуть дальше формируется свеча доджи, и она ударяется в зону, но она не черная. Мы дождемся следующей черной свечи, следующее появление черной свечи, и после этого можно входить и открывать короткую позицию. Кстати, во втором варианте даже по лучшей цене мы войдем в позицию. После вот такого мы вошли, выставляется стоп, стоп выставляется за границу за зону и выставляются уровни профита. Уровни профита отсчитываются от точки входа и дальше мы будем рассматривать робота, задаются в конфигураторе. При помощи конфигуратора задаются уровни. И в этом случае если после появления этой информации рынок откатывается от этой зоны сопротивления вы забираете профит. Первый уровень профита, второй уровень, третий уровень профита. Вот это идеальная схема и это идеальная формация, двойная вершина. От зоны сопротивления появление свечи, которая ударяется в зону, появление черной свечи и вход в позицию. Если рынок войдет в зону, и вы задали достаточно широкую зону, и он в ней находится достаточно долго, то это уже аннулирует текущую формацию двойная вершина. Формация от этого уровня не сложилась. В дальнейшем отдельно будут рассматриваны Торговля в автоматическом, полностью в автоматическом и в ручном режиме при помощи робота. Данную информацию рассмотрели.